Дорогие друзья и подписчики моего канала, сегодня у меня снова будет обзор на очень интересную штуку, которую я заказывал, естественно, на сайте AliExpress, где же еще. И сейчас давайте быстренько по порядочку, что это вообще за штука и для чего она в принципе предназначена. Да что же это? Что уже это? А да. говорю это я, советушка Да, ссылку на которую естественно, ссылку на ее канал, естественно, я оставлю в описании. Так, это OTG адаптер. Щупала. От а вот э, вот фирмы вот Орико, то есть это брендовая щупала. вещичка Вот она пришла у нас в такой вот упаковочке оригинальной так, Его можно подключать к телефону угу. Флешечку, геймпад э, Потом вот вы видите здесь а э, это вот клавиатура нащупала. и мышь И мы ее вот... сейчас, естественно, протестируем, проверим э, А на... я вот нащупала, знаете, зрители, где? Вот, вот это вот, это вот. Поняли? А в качестве тестового телефона будет вот этот Не знаю, подойдет ли он к этому телефону Но проехали, проверим В принципе Так Ножничками Ох Так Это мы можем уже откладывать Итак, достаем Она такая маленькая, капец Вот Такая маленькая Блин, на видосиках она совсем была по-другому она здесь еще меньше, чем вот на видео. Вот, вот, вот здесь она такая, а теперь в три раза меньше. Представьте. Я забыл взять флешку. Ну и ладно. Она бы все равно не подключилась. Так, но в принципе никаких заметных таких дефектов не наблюдается. Все вроде бы выполнено качественно. Сейчас мы и проверим, качественно или нет. Итак, подключаем к нашему да, телефончику. Так, о, вошло. Нормально, ну так немножечко болтается. Но <смех> это очень смешно выглядит. Итак, посмотрим. Подключится ли к нему мышка. Но ну, я, наверное, думаю, Да, это моя нет. мышка. Так. Хотя надо было сначала вот аккуратненько вот так вот чуть-чуть. Потому что она может, естественно, поломаться у нас. Так. Я хоть правильно вставляю или неправильно. Но... Не, ну вроде бы правильно, да, вот. вот. Просто, о, вот она очень хорошо, что туго она очень вставляется, эта штука, так что я думаю будет нормально, итак, так, ну мышка, как вы видите, не подключается к такому телефону, хотя что от него было ожидать, итак, продолжим, так, ну, как видите, не подключается к нам эта штука, так аккуратненько потому что он новый сломать естественно его не хочется итак попробуем так, нет, зарядить батарейку аккумулятор на 420 мегаампер не знаю будет ли он заряжать а сюда батарейки взял? А это же у меня фонарик зафия был так сейчас Ой. фонарик подводный что не помнишь итак сейчас мы вот так вот посмотрим Будет ли он его заряжать? Можно ли этот телефон использовать вообще как пауэрбанк? Как будто какой-то корабль! Но если бы у нас был бы смартфон, конечно, другой, второй, было бы как-то... Как будто даже... корабль, вообще! Так... Подключаем. Видите, моя рука, и, как вы видите, он не заряжает. Это, наверное, скорее всего, зависит от характеристик телефона, да, когда телефон очень древний, и он, как бы, не поддерживает USB OTG, Поэтому, ну, попробуй... А, ну, я... ну все, ну, мы в принципе. Ну, на моей площадке я пойду на карусели покататься. Давай, катайся на карусели. В принципе, я думаю, что все. Сейчас. Вот, вот такой вот у нас микро usb Я вход. выключу, и все, и пойду вот. кататься на Нет, карусели. Не, подожди, Вика. Я выключу Итак, сейчас я поставлю на паузу и протестирую на своем смартфончике. Вы, конечно, к сожалению, это не увидите. Но я попытаюсь и скажу, что как я проверил на своем телефоне, и она рабочая, и она, то есть, подключался у нас телефон, нет, заряжал я аккумулятор, вот этот вот, подключал мышку, и все работало. Это можно означать только одно, что мой телефон поддерживает э, функцию USB OTG, и то есть, то, что эта штука рабочая, и работает, в принципе. Товаром я доволен, штукенция хорошая, но очень маленькая, очень, это даже хорошо... Ну, конечно, еще один минус, то, что она может потеряться, но если у человека порядок дома, то, я думаю, ничего не потеряется. А на этом у меня все. Подписывайся на мой канал, подписывайся на Софи Тушкин канал. Ссылку, естественно, на товар я оставлю в описании. И всем пока, до новых распаковочек.